Здравствуйте, уважаемые слушатели! А слушателям моего канала сейчас, по крайней мере, этого, видимо, видео будут женщины 45+, плюс, вот, и толстые девушки. По одной простой причине. Потому что полнота, она не нравится никому. Но когда я сама столкнулась с такой ситуацией, я поняла, что от полноты избавиться не так-то просто, как это может показаться. Почему... Я уже читала в э, своих видео вам статью Эстрон, эстр, э, эстрон и лишний вес, эстроген и лишний вес. Вот. и теперь уже, когда я поняла, как бы, э, что нужно делать, э, смириться с таким весом. У меня рост 163 см, а вес 93 килограмма, вот, я не могу, учитывая то, что у меня вес нарастал, как бы, но сначала нарастал, у меня появился такой живот, но для меня я считаю, что он как бы огромный. Мой муж говорит, не дури, не ломай эту голову, не огромный, ничего подобного. Вот, ну, появился большой живот, а после этого, конечно, уже полнело-полнело лицо, внизу вот в бульдожные складки появились, ну, знаете, вот это вот все. Вот, я долго не могла понять, что происходит. Сейчас, сейчас, я уже получила кое-какой результат. Хотя, конечно, результат, ну, трудно сказать, что результат. Я получила результат тот, что вот у меня было 93 килограмма, теперь у меня четко вес установился на весе 90 килограмм. Девчонки, поверьте, девчонки обращаться буду ко всем, и к женщинам 45+, и к толстым девочкам. Вот, девчонки, поверьте, вы сами прекрасно знаете, что отвоевать даже килограмм, тогда, когда вы полная, когда вы вот такого вот огромного веса, это очень сложно. Значит, как у меня произошло, в один прекрасный момент я встала и чего-то вот, ну, знаете, вот как вот начинается эти, этот килограмм из-под груди, вот понимаете, этот живот, он толстый, большой, из-под груди, вот, и вдруг, и вот видно, вот как вот эти складки висят, и все это неприятное, вот, и вдруг в один прекрасный момент, бам, и кусок жира у меня исчезает. Да, вот из-под груди у меня, и я теперь хоть спокойно вздохнула, что в районе печени у меня хоть действительно нет вот этого, вот этой подкожной -жировой, подкожно жировой клетчатки. Ну, это для меня огромное, я буду говорить огромное, так что вот когда вы сами по себе, по себе можете увидеть, и я знаю, что меня слушают женщины, у которых такой же сам, такая же самая проблема, либо у матерей, либо у сестер. Но таких женщин много и сейчас прибавляется еще больше, а особенно прибавляется очень больше в том плане, что молодые девушки рожают. Вот у меня сегодня муж пришел, и мой-то муж в курсе того, что происходит. Он пришел, говорит, слушай, пришла молодая девчонка, 23 года, только что родила. Ты не представляешь, маленькая голова, говорит, и там таких три, как ты. Я, ну, вы знаете что он не будет преувеличивать то есть он уже и вы знаете вот мне было приятно что он говорит ты представляешь говорит, понимаете что человек совершенно далекий от медицины просто понял он понял прекрасно, вообще вот я могу сказать, но мне крупно повезло с мужем, встретились мы совершенно случайно, он меня вытаскивал из этой ситуации и сказал просто, короче, ну как бы сказать, там, любви особой у нас не было, мы за один день решили, что нам надо пожениться, потому что говорят, а, значит тебя убьют просто в той ситуации. Вот. но мне просто крупно повезло, во-первых, тогда, когда я стала толстить, я вышла из этой, из погранично-стрессовой 13-летней ситуации, и как только оказалась в спокойной обстановке. Экдокринная система сразу сорвалась. И когда я начала толстеть этот самый, я, конечно, он мне говорил только одно. «Так, ты мне нужна любая». Все, вот представляете, вот насколько вот эта поддержка девчонки, она сыграла огромную роль. Она заставила, ну, представляете, муж берет, у меня было 65 килограмм, я была стройняга, я могла одеть все, что я хотела. И вдруг, и вдруг, моя, ну, буквально фигура за неделю начинает, когда я возвращалась, было так, что я два дня ночевала у него, он жил за городом, так, а потом, когда возвращалась туда, в свой дом, мы его еще не продали, я опять окуналась в ту же самую атмосферу, я худела, там я худела. Как только я возвращалась к нему опять, я опять начала набирать вес. Постепенно, постепенно я говорю, хоть не уезжай к тебе, прямо как какая-то зараза. Вот сейчас я действительно понимаю, что мы смотрели фильмы «Охотники за привидением», и вы знаете, я очень много поняла из того, что происходило у меня в доме, и действительно поняла, что какая-то ситуация для того, чтобы вот, ах, вот ты уходишь вот из-под нашего влияния, ну вот мы тебе вот это устроим. Знаете, вот бывает такое, когда проклинают человека, и человек жреет, и э, вот это вот вот, ну, наверное, Наверняка, девчонки, наверняка, девчонки, вы многие можете знать, что у вас вот и толстые девочки, и то, что растолстели, вы можете наверняка сказать, что вот наверняка кто-то чего-то пожелал. И вот у меня была практически такая ситуация. Вот. Но я такой человек, который, если чем-то занимается, то он всегда добирается до молекулярного уровня. Как говорится, я врач, почему я хороший врач, почему меня называют хорошим, потому что я всегда бралась за сложные случаи, но. Лечить-то я их лечила, но самое главное, я еще всегда объясняла, почему это произошло. Поверьте, а были такие случаи, где объяснить было очень-очень сложно. И я поняла, что наша медицина далеко не соответствует тому критерию, который она должна занимать. То есть наша медицина полная туфта. А сейчас она потуфтела еще больше по одной простой причине, потому что медицина начала зарабатывать бабло, а не лечить людей. И вот, вот это сказывается. Вот есть определенные рамки. А за рамки, ага, тут, тут, ага, вот, под рамки ты не подходишь, все, видите, где итогом, раз вы растолстели. Ну, это вот, я говорю, я, я просто, вот, мое проклятие гинекологом и эндокринологом, особенно эндокринологом. Это введение эндокринолога. Значит, что я могу, из чего я могу сделать заключение, что я могу заключить? То, что вот этот вот вес обеспечивает вам неправильная работа щитовидной железы. Но, но, это не значит то, что вы пойдете, сдадите анализы, и вам анализы все быстро покажут. Девочки, анализы это туфта, это вымогалово денег, анализы вам ничего не дают. Я слишком хорошо теперь уже вспоминаю и, и вот те этапы, как я жрела, толстела и что у меня происходило. И на тех этапах, когда меня выгнали со всех кабинетов, ну это я грубо говорю, конечно, ну просто вышли, как бы, ну, я пришла к кондогарнула, а, ну кортизол в норме, все, иди к диетолу. Я сдала все анализы, у меня все анализы показывают норму. У меня был на определенном этапе, значит, я измеряла щитовидное железо, я взяла, значит, девочки, за, за правило, возьмите себе, делать каждый год УЗИ, значит, первое, что перечислю, УЗИ щитовидной железы, это обязательно. Органы малого таза, это обязательно. Вот сейчас у меня вроде как нашли проблему там в малом тазу, ну, не знаю, вроде будем сейчас подтверждать. Вот И органы, внутренние органы тоже обязательно. Значит, Почему внутренние органы, сейчас объясню. Значит, смотрите, далее. Действительно, не будучи медиком, из интернета информацию получать очень трудно. Значит, из, из интернета я получила вот такую статью, она называется «Эстрогены и лишний вес». Ну и тут вот, нам, э, тут вот нам сказали, что существует э, три вида эстрогенов. Но ну, один эстроген вырабатывается тогда, когда вы беременны, но уж не будете каждый, каждый год беременеть, понимаете, это понятно, что никто не будет. А есть вот бета-17 эстрадиол, вот, и есть эстрон. Вот, эстрадиол и эстрон, они очень легко превращаются друг в друга. Но дело в том, что эстрадиол вырабатывается желтым телом яичников, то есть фолликулами яичников. А эстрон вырабатывается жировой тканью. И вот смотрите, что мы ищем. Есть такое понятие, почему я вот заволновалась, почему я стала искать. Мне стали ставить статус печени. Что такое статус? Статус это жировое перерождение печени. Я все ломала голову, везде начинала искать, что такое статус. Написано только одно, жировое перерождение печени. Откуда берется это жировое перерождение печени? Никто ничего не говорит. Ну вот как меня, значит, нашим Терапевты, девочки, это великое дело, когда терапевты грамотные. Я раньше к терапевтам плохо относилась, потому что я не чувствовала абсолютно ничего. Ну, у меня рядом мама была. Мама сама была врач, картео, кардиолог, терапевт, лаборант. Вот, и мама лечила меня все сто процентов, я всегда тогда поражалась. Я говорю, мам, ну надо же, говорю, мы три укола сделали по три дня, говорю, и в три дня. И я выздоровела, зачем в стационар ложиться, и все. А сейчас вот был момент, когда мне действительно было лучше лежать в стационарах, потому что просто не на что было жить. Ну, это все вопрос, вопрос в другом. вопрос в другом. Итак, у нас плохой эстрон. Эстро. Так вот, девочки толстые и женщины 45 лет, которые опухшие, у которых складки висят и все прочее, которые пытаются похудеть, ограничивают себя во всем, чем только можно, а похудеть не могут. Значит, вот у вас это эстрон, он, это главенствующий эстроген в организме женщины в постклимактерическом периоде. Но, девочки, это не обязательно постклимактерический период. Выработка эстрона и на каком эстрогене будет жить ваш организм, девочки, командует вам щитовидная железа. Я выпила вот этот эндокринол, который я проклинала, а теперь теперь я его не проклинаю. Значит, я выпила всего лишь две капсулы, у меня появилось такое состояние, как будто я целый день хожу по, по палубе в шторм, то есть вообще невозможно было ходить. Добавок ко всему, у меня начало скакать давление 140 на 100, головные боли. Я не могу открыть компьютер, потому что я стала очень чувствительна к излучениям компьютера, понимаете, вот даже включаю у себя дома Wi-Fi, у меня страшно начинает давить голову, болеть голова, то есть я начинаю очень сильно воспринимать посторонние излучения. Я не могла работать за компьютером, а я сейчас работаю за компьютером. Вот. Потом, конечно, через полмесяца вот эти все явления прошли, стало нормализоваться, стало появляться нормальное давление, так я все время ходила с давлением 140 на 100% снижала его чисто симптоматически, обычными спазмолитиками, попавирином, дебазолом, анальгизом и так далее. Но есть у меня и БАДы, поскольку я все-таки человек храмотный, и я лечусь уже БАДами, а не нашей, нашей медициной. Но я не хочу сбрасывать медицину со счетов, но, конечно, вот эти вот синтетические гормоны, я прошу запомнить всех только одно, синтетический гормон – это рак. Это гарантированный рак. Вот где-то в интернете я прочитала, и вот это правильно – а теперь слушайте то, что нам пишут в интернете. Значит, Мы нажимаем на поисковой строке «Эстрон». Вот это я вам говорю. И сразу заходим в Википедию. И вот вы представляете, «Эстрон». И нам пишут «Фолликулин». Девочки, это, это уже туфта. Потому что «Эстрон» не вырабатывается из фолликулина. «Эстрон» – это жировая ткань. Это гормон, который вырабатывается жировой ткани. То есть, смотрите, это аварийный гормон. То есть, смотрите, у вас что-то произошло с вашими яичниками, но жить без половых, органов, без половых органов организм не может. И что он делает? Значит, щитовидная железа дает команду, и начинает вырабатываться, и организм включает систему, а это инсулярная система, это вот система, тогда вы видите, вот мужчин, вот это мужское ожирение, это самое это яблочное ожирение, когда растет живот и исчезает талия. И Это самая щитовидная железа включает вот этот механизм, и этот механизм начинает накачивать жир. Из этого жира у вас начинает продуцироваться эстрон, то есть это запасной эстроген, который помогает вашему организму просто выжить, но он не предназначен ни для чего другого, он аварийный. Он, на него очень плохо реагирует ристроновые оказывается от эстрона зависит зрение девчонки я никак не могла понять когда у меня все это вот началось я никак не могла понять ну, почему у меня слетело зрение Добавлю, конечно у меня были вот щитовидная железа у меня там были и тахикардии я год не могла успокоить тахикардию это щитовидная железа до тех пор пока не начала пить просто обыкновенный вот этот цвет форм это бат, вот Виженовский бат, он содержит йод обычный. Значит, это два форма Это Vision выпускает свой фирменный бат, а вот это они начали выпускать цвилдформ Р. Я могу сказать, он дешевле в два раза, я могу сказать, что не особенно там есть что-то смертельное. Отличия, отличия, конечно, есть, но не особенно. Ну, вот, по крайней мере, в я отличия не заметила. У меня уже нет фирменного цвилдформа, а вот на цвилдформе Р я даже почувствовала, как-то он намного легче. Значит, ну вы поняли, что эстрон – это аварийный эстроген, который помогает, замещает временно, временно замещает ваше, ну все дело в том, что нет ничего более постоянного, чем временное. Так вот, если вы не дадите команду вашей щитовидной железе, а как ее дать, знают только эндокринологи, то вы переходите на жизнь на эстроне. И в результате у нас вот эти тушеобразные девочки, молодые девушки, дети тушеобразные, там тоже самое, там по всей видимости тоже уже идет. Но... Ожирение это жирение, может раскормили, но все дело, все дело в том, что дети-то растут, у детей даже физиологически появляется сахарный диабет. Я сейчас объясню почему. Ребенок, допустим, вырос, а печень еще вырасти не успела. И сахарный диабет это далеко не 12-перстная кишка. Сахарный диабет это печень. Вот диабетики, если кто-то меня слушает, девочки, купите себе либо body vision, либо что-то еще нормализующее работу печени. Это у вас сахар в крови держится по одной простой причине. У у вас не утилизирует печень, сахар. Печень переводит сахар в гликоген. И когда сахар необходим, допустим, при голодании еще где-то, печень выпускает тот гликоген, который у нее содержится. Вот тогда печень и, и срабатывает. У вас не срабатывает печень, она не утилизирует сахар. И начинает работать инсулин. А мы начинаем, наши, наши медики, что делают? Они начинают колоть инсулин. Что такое инсулин? Инсулин – это гормон поджелудочной железы. Но ведь наш организм не глупый. И он прекрасно видит, ага, глянь, инсулина много, чего я буду. И вот вы колите, колите, колите этот инсулин. В результате у вас происходит атрофия желез внутренней секреции. Организм видит все, вы постоянно получаете инсулин. Вы сами себе, наша медицина доводит вас до того, что у вас атрофируется. Либо вот э, назначают гормоны, э, гормоны щитовидной железы, эльтероксин при избытке йода в, в организме, эльтероксин при недостатке. В результате что происходит? То же самое. Происходит замена гормона естественного синтетическим. Ну и что вы думаете? Щитовидная железа перестает работать. Во-первых, она просто останавливает свою работу, а дальше она начинает атрофироваться. Все, она атрофирована. По одной простой причине, что она видит, что не нужно... Вот организм вам помогает, но резервы организма не безграничны, и потом вы просто погибаете от раков, потому что вот этот синтетический гормон, он не обеспечивает того, что нужно. Ни эстрон, ни эстрогеновые гормоны, ни вот эти вот гормоны, поэтому когда вам говорят, вот попейте гормончиков, дайте яичникам отдохнуть, девочки, ни в коем случае этого не делайте. Если что нужно, попейте лучше БАДы. Сейчас многие уважающие себе фирмы выпускают БАДы, которые способствуют нормализации гормонального фона. Вот в частности этот БАД, вот это медисоя. Вот дальше, девчонки, еще что хочу сказать. Вот я поставила Медисой, это две Медисой, в принципе, здесь только банка, так вот, вот здесь вот Медисой выпускается тоже вот в таких вот упаковочках, Медисой-Р, то есть Россия, и Медисой их фирмен. Так вот, вот этих фирменных Медисой, смотрите, вот отличие, Медисой-Р, вот даже э, смотрю, чтобы вот, Медисой-Р, вот, значит, медисой «Р» немножко потемнее, это посветлее. И, вы знаете, я вот сейчас, когда начала, их, когда начала их есть, то они действительно даже по эффекту отличаются друг от друга. Ну, как-то вот мне «Р» идет намного легче, чем вот сейчас пошла медисоя фирменная. Я не знаю, с чем это связано. Там, конечно, больше, больше и кальций. И в этой медисое, самое главное, есть кальций. Еще, девочки, прошу учить что когда вы начинаете заниматься со своей щитовидной железой, девчонки, когда вы начинаете ее лечить, когда вы начинаете ее вообще трогать, это самое, щитовидная железа, она является, она верховодит всем обменом, который происходит внутри, ниже нее в организме. Поэтому летит автоматически полетит кальций обмен я этого не знала и у меня было два пульпита то есть у меня этот кальций пошел из зубов У меня было два пульпита я промучилась болями и я сама врач-стоматолог и не могла понять откуда эти, эти, эти берутся пульпита потом поняла поэтому я купила себе у меня у фирмы н.л. есть бат кальций а как ни странно в медисое вот видите насколько грамотно они делают в медисое есть кальций в Медисое есть кальций. И вот а, в, это, в Медисое -Р его поменьше, а вот в Медисое а, в их фирменной а, его вполне достаточно. Поэтому мне даже вот сегодня ноги свело вот именно от избытка кальция. Но сейчас вот даже не знаю, что, что тут вот вчера как-то не, не очень хорошо было. Но, девочки, затрагиваю такие системы, чтобы у вас прямо все безболезненно прошло. Девочки, этого не будет. Поэтому хочу еще показать еще один вот этот Вот, вот одного красавца. Значит, вот это вот черный жемчуг, вы все узнаете упаковку. Значит, антицеллюлитный гель-корректор. Значит, девчонки, не вздумайте пользоваться такими целлюлитными гелями. Почему я его купила? Потому что у мне начался уже вот этот вот, я поняла, что рядом с медисой, с вот этим гелем-корректором, но я еще не знала о существовании эстро, э, э, э, э, э, э, эстрона, что я немножко похудею. Ничего подобного. Я заметила один момент, что когда я обрабатывала вот этим жемчугом, Гелем-корректором даже просто живот, вот обработают просто живот, у меня очень потолстили руки, кольца не одеть было невозможно. Вы знаете, я обработала вот этим вот гелем, и у меня руки похудели. Действительно, этот гель действительно сжигает. Нет, просто я думала купить и в Роше э, антицеллюлитный гель, ну так тот стоит 800-900, почти тысячу а этот стоит но ну, максимум 200 рублей. Девчонки, ну, ну в 2, в 10-8 раз дороже. Понимаете, что это действительно большая разница. А по эффекту я еще не знаю, что там будет у Евроше. Вот, А вот этот гель действительно сжигает жиры. Но дело в том, что у меня, я заметила, что после вот этого жира, как только я им воспользуюсь, девчонки, у меня включается вот желание жрать. Даже не есть. А жрать, то есть подается в мозг. Ага, так вот, э, вот из живота исчезло количество... Жира. Оказывается, и строн вырабатывается из жира. теперь там мне стало все понятно, почему ни в коем случае нельзя трогать жир. Девочки, организм сам должен его убирать. Вы вот много раз, вот те девчонки, полные, все, вы пытались похудеть, вы худеете до какого-то определенного веса, там 2-3 килограмма вы сжигаете, а потом у вас просыпается такой жуткий зверский аппетит, что вы не можете себя остановить и до тех пор пока у вас не нарастет еще больше. как правило, как правило Значит, вот такие вещи они не проходят бесследно и вы все равно толстеете. я заметила все равно, что так или иначе я, я не влезаю в те вещи, которые я влезала три года назад. Я поняла, что что-то здесь надо делать, потому что по всей видимости продукция из строна идет. И вот я купила себе, я когда... Почему я купила себе эндокринол э, иволаровский? Почему? Я увидела, что он состоит из белой лапчатки. Девчонки, белая лапчатка, уникальная трава, которая полностью нормализует работу щитовидной железы. А уже по вот БАДам, да, таким, как АвиСол, вот, я заметила, что у Иволара ну, уже появляются весьма достойные препараты. И вот, вот этот индекс GMP, который вот здесь вот под пальцем подменяет GMP. Значит, этот индекс покупается, этот индекс просто так не дается. Это очень серьезный индекс, и он хорошо, значит, это говорит о том, что БАДы действительно эффективно действенны, что они проверялись. Хотя, не знаю, у нас сейчас все может покупаться. Поэтому нам э, сейчас вот пилят мозги о том, что «А, бады говно, бады дерьмо, ни в коем случае не пейте, ха-ха-ха, бады». Девчонки, просто по одной простой причине, чтобы вы не воспользовались грамотно сделанными бадами, а только ждут того сигнала, когда наши компании, какие-нибудь компании президента, начнут производить БАДы, и когда они начнут получать бабло, вот тогда они вам всем дуракам, как они вас считают дураками, они вам всем скажут, что вот, дураки, теперь БАДы у нас оказываются хорошие. Покупайте наши БАДы Ивала. Ну, я не могу сказать, что Иволар прямо суперграмотные БАДы. Не могу сказать. Ну, вот, допустим, БАД Авесол, вот это у меня уже, я купила сейчас на пробу себе БАТ обычный, он без усиленной формы. А так я вот пропила две коробки усиленной формулы, и, девчонки, мне очень понравилось. Потому что, почему я купила весол, потому что мне эндокринологи, и, вернее терапевты наши поставили, что у вас, говорит, уже увеличивается печень на один сантиметр, у меня печень уже увеличилась, а это плохо. Это говорит о том, что просто прорастает, эстрон прорастает в печень, как оказалось и стронь. Вырабатывается даже в печени. Так вот почему жиреет печень. И вот смотрите, что мы читаем дальше в той же самой Википедии. Но это глупость полнейшая. Понимаете, фоллику, фолликулином эстрон никогда не называют. Вот я бы его назвала жировином. Женский половой гормон, второй по значению, ну второй по значению, он вообще никакой по значению, это аварийный эстрон. Это аварийный эстроген. Вырабатывается фолликулярным аппаратом яичников у женщин. Девчонки, надеюсь, вы все поняли, что писал это копирайтер, но не умный человек. Он не вырабатывается фолликулярным, э, э, фолликулярным аппаратом, он вырабатывается жировой тканью. Значит, смотрите, жировая ткань, она садится на всех эндокринных органах. Дальше читаем. Небольшое количество эстрона вырабатывается также корой надпочечников у обеих полов и яичниками у мужчин. По химическому строению эстрон является стероидным гормоном. Эстрон синтезируется из-за андро-андростендиона и производных прогестерона. Превращение заключается в демитилировании С19 и восстановлении А-цикла. А а Реакция подобна превращению тестостерона в эстрадиол. Девочки, действительно, тестостерон и эстрадиол, нелегко легко превращаются друг в друга, там всего лишь отнимается одно кольцо, и все, и вуаля, то есть радикал пришел, отнял нужную формулу, и вуаля, вам мужской гормон. Значит, во время вот этих вот климактерических периодов начинает синтезироваться эстрон, и в это же время, вот вы видите, мы прочитали с вами, что превращение, он производится из андрогенных гормонов. Поэтому у вас начинают, в вашем возрасте начинают пилить эти самые мужские гормоны. И вы часто, наверное, может быть, видели женщин, вот это идет уже не бабка, а мужик, дед идет, понимаете, не бабка, а там волос вылез, волос начинает расти на лице, охрубеет а голос и все прочее, прочее. Девочки, вот оно, вот они, вот они ваши. Что нужно? Нужно просто подкармливаться, но тоже очень, очень аккуратно. Нужно просто аккуратно подкармливаться женскими гормонами. И еще раз говорю, надо регулировать функцию щитовидной железы. Но это тоже не так, опасно, не так, не так, и про, не так просто, как кажется на самом деле. То есть будьте готовы к тому что вам придется и скорую помощь вызывать, и все. Я заметила, значит, я пила, пила э, вот эти вот, после двух этих таблеток, я заметила, что мне со временем стала отекать правая половина лица. Да, вот отекает лицо, и все. Почему здесь стоит черный жемчуг? Девчонки, вот э, я рекомендую вот этот вот черный жемчуг, именно 36+, по одной простой причине, девочки. Дело в том, что черный жемчуг он прекрасно убирает отеки с лица. У меня по утрам э, стали, э, стал отекать правый глаз. А потом дальше и оба глаза. Я проснулась, а у меня все закрыто, вот опухше. И вы знаете, что я обработала вот этим вот препаратом, я действительно его считаю медицинским препаратом, черный жемчуг. И все вот эти вот отеки, они ушли. Почему? Сейчас объясню почему. Мы с вами прочитали, как оказалось, что... Жировой тканью прорастают все наши женские эндокринные органы. Ну, надпочечники, они же вырабатывают ранин, Так вот, прорастает не только печень жировой ткани, но и надпочечники. И начинаются отеки. Вот у меня, как только, вот я, я, я сейчас просто переборщила вот гормоном, я, я заваривала боровую матку, думаю, дай же я попробую. Думаю, надо же, а боровая матка дает вам женский гормон, она дает эстрадиол. Поэтому и у меня произошла следующая модификация. Значит, я выпила боровую матку. И боровая матка, значит, ничего не произошло. Ну, думаю, как это так? Думаю, наверное, надо, чтобы и ноги отваливались, и руки. Ну, правильно, я себя довела. Короче, на второй день уже, к вечеру, я выпила еще. Столько же ложку заварила, опять же выпила. У меня э, потяжелели ноги. А на следующий день... У меня болело все, что только могло болеть, и меня шатало как по палубе. И потом вот именно после вот этого у меня появились отеки. У меня стали опять отекать глаза. И я поняла, что не надо делать до такой степени, пить вот эту эстроген, вот, ну, пить вот эту боровую матку постоянно. Вот я теперь буду боровую маточку, сейчас я приду в норму, сейчас вот это вот все успокоится, тогда я заварю себе ложку боровой матки. То есть понимаете смысл какой? в Боровой матке вам будет совершенно, и то, и то девочки, боровую матку Эвалар сделал в области как БАДом гинеколь. Там боровая матка. Во-первых, там ее там очень много. Во-вторых, девчонки, все равно я как-то вот не верю я Эвалару. Вот знаете, все-таки из травы, из травы вы получите то, что дает трава. А вот что вы получите из вот этого БАДа, еще тоже неизвестно. Поэтому я все-таки посмотрела, я хотела взять, а потом я все-таки передумала. Когда я увидела, что это опасно, думала, травы мне вполне достаточно. Ну, такие травы, они достаточно дорогие. Они стоят больше 100 рублей. Там за 30 грамм. Ну, их и намного хватает. У меня, допустим, боровая матка стояла, она мне ничего не дала, потом я перешла на медисою. И вот 8 месяцев я пила вот эту вот э, фирменную их медисою. И, девчонки, почему медисою я буду покупать постоянно? По одной простой причине. Дело в том, что медисоя, девочки, когда вы начинаете вот так вот колебать свой вес, значит, медисоя не даст увеличиться вашему весу. Я, у меня был, вот когда у меня было все нормально, 93 килограмма, вы знаете, вдруг в один прекрасный день я просыпаюсь, а у меня вес 95 и даже 96. Вы знаете, я толстела скачками. Теперь понимаю, почему. Эстрон продуцирует свой жир, Потом жир прорастает, нарастает, и дальше вот э, я, я просто понимаю теперь эту систему. Жир нарастает, и потом сразу в один момент он выбрасывает вот эту жировой, и вы становитесь 96 килограммов, вот как у меня было 88 килограммов, потом бам 90, а потом 93. Хоп, и все, стоп, машина. Но дальше у меня уже была Медисоя, я поняла, что Медисою надо пить, и я уже остановила этот, этот весь кошмар, я остановила Медисои. Поэтому Медисою, Медисоя, я вам рекомендую приобрести вот именно полным женщинам, именно девочкам, которые после рода и все, девочки, по крайней мере, Медисоя застопорит вам вес на том весе, который он не будет расти. У меня была беда только одна, у меня рос вес, рост без остановки. 8, у меня 82 было, я, я так переживала, один 93, когда стало, я вообще взялась за голову. Я в интернете посмотрела на женщин, которые весят 500 килограмм, теперь я понимаю, откуда это все. Потом вот как-то я смотрела, э, показывали молодую женщину, у которой 100, 100 килограмм весит живот, и она сама 100 килограмм. Вот это и струн, вот это наделал и струн. Вот никто ей не, не сказал о том, что нужно, и не посоветовал о том, что нужно пить травы. Девочки, еще раз повторю, ни в коем случае, ни в коем случае, если вы идете к гинекологам, пожалуйста, идите, пожалуйста, советуйте, все в порядке, пусть они вам пишут свои назначения. Я потом после всего этого смотрю эти назначения, анализирую, смотрю, что из себя представляет этот, этот препарат. А, он представляет женский эстроген. Смотрю, так вот неокситоцин, там, а, прогестерон и так далее. Потому что, когда у женщины идет менструация, допустим, у меня через 6 месяцев пошла обычная стабильная стандартная менструация. Но все дело в том, что мне вроде как сказали, что у меня не очень хорошее УЗИ внутренних органов, у меня вроде вырос, вырос полип в, в полости матки. Я, конечно, вот сейчас 26 числа я буду делать это УЗИ. Вот, я окончательно справлю, ну, учитывая то, что я все-таки пропила медисую, медисую, она предотвращает вот эти гиперпластические процессы, но вообще, конечно, с ним что-то надо делать. Потом еще говорю, вот есть такое... Есть такой препарат крестинол у ННПЦТО. В свое время, девочки, я его пила. Он помогал мне здорово. Это вообще препараты, произведенный против гиперпластических процессов. Девчонки, он помогает. Кто-то мне из наших НПЦТОшников сказал, что там были врачи, вот могу сказать, там были врачи, и вот они подсказали по две коробки раз в полгода пропивать, у вас пройдет менструация, ничего страшного, даже у женщин, есть и старше, потому что организм, метаморфоза происходит в организме, и все нормально. И вы знаете, у меня были плохие, у меня были там и спайки, у меня было там черти чего. И это, и это у меня было-то в каком возрасте, еще дай бог мне до, до климакса еще, уюю и как, сколько. Вот, и это самое... И вдруг я начала, я два года вот так вот по две упаковки пила, он стоил 315 рублей, я считала, что это дорого, но я еще за его покупку получала бонусы, сейчас он стоит 700 копейками, но поверьте мне, препарат того стоит. У НПЦТО отличные препараты, у них есть серия Анавита, от которой я просто без ума, но я очень поздно это поняла, когда уже у нас больше дистрибьюторских фирм, дистрибьюторских центров не было, потому что 100 обманывает своих людей. То есть это если только ехать в Санкт-Петербург и там уже вот искать это НПЦТО, где оно находится, и заходить туда и там покупать. Вот, потому что по-другому это совершенно все бесполезно. Заказывать у них, присылать они, по-моему, 1200 даже за пересылку требуют. Ну, то есть там э, у людей уже крыша съехала совершенно от этих вот денег. Все-таки Вижен есть Вижен. У Vision вот за 200 рублей пересылка, но причем это все происходит настолько удобно и настолько здорово, что с нам очень приятно иметь дело. Поэтому, естественно, Путин и вся компания, и же с ними, со всеми этими, они стараются сделать так, чтобы мы, естественно, дураки, не покупали уже фирмы, которые собаку съели на всем этом деле, которые сертифицированы, которые не подделаешь, а мы будем пробовать то, что, видишь и создают они и по индексу GMP. Ну, ничего не могу сказать. Девочки, еще, значит, на тот момент, который вы будете вот это вот делать, обзаведитесь глицином. Обязательно глицин очень хорошо успокаивает высокое давление, которое появляется. И Валар глицин, говно, сразу говорю, 300 мг. В, этом, в этой таблетке, я начала пить с половиной, мне нехорошо было, вот. а когда разрезала четвертинку, вообще ничего не короче, эффект он не дает вообще никакого. И вы представляете, я пришла в скорую помощь, они мне дали 4 маленькие таблеточки по 1 миллиграмму глицина, я выпила, рассосала под языком эти таблетки, у меня моментом стало все хорошо. Поэтому Ивелар глицин говно. Это могу сказать, чисто вот лежит у меня коробка, ну, может, как-нибудь допью, может быть, он вроде как должен что-то успокаивать, никакого эффекта я не чувствую абсолютно. Дальше, мои помощники в похудении, значит, вот этот крем-лекарь, он уже пустой, девчонки, но это, конечно, наша реапанда. А вот эта серия Лекари. Значит, мне нужен был увлажняющий крем, крем с алоэ. Почему я выбрала именно вот этот лекарь? Значит, во-первых, это такой же косметический крем, только там нету парфюмов и добавок. Он желтенького цвета, откручивается крышечка. он очень напоминает такие же, как Невская косметика. Но у нашей, нашей красавицы по какому признаку выбирают крема? Девчонки, да я и сама так выбирала, по запаху. Но разве по запаху что-то выбирается? Ну это смешно, девчонки, это смешно. Вот, я, значит, у меня со всеми вот этими передрягами гормональными у меня стала проявляться очень сильно сохла кожа. Вот, и я, чтобы это не проявилось на лице и на всем, я стала пользоваться кремом Лекарь. Вообще у меня стоит, ну, у меня стоит самый главный увлажнитель, он у меня растет, пышет прямо на, на этом самом, на окне, это Самолоя. Я беру лист, вот, кусочек листа отрезаю, разрезаю всю вот эту мякоть на лицо, и вот эта мякоть очень хорошо спасает от значит, вот этот крем меня спас очень хорошо. Он содержит очень хороший состав. Кто будет интересоваться, читать не буду, потому что очень долго будет тогда видео. Вот он, он мне очень помог. Стоит он 102 рубля. Я его, по крайней мере, покупала. В общем, сейчас он у меня закончился. Девчонки, как хотите. Но я его куплю снова. Крем мне понравился от души. Я обрабатывала им лицо, шею, руки. Как только у меня начинало сушить, как только у меня начинало что-то сохнуть, я обрабатывала вот этим. Далее, естественно, если сохнет Кожа, то значит сохнет и кожа головы. что, еще один помощник. Чистая линия, Спасибо, чистой линии. За ее совершенно, совершенно уникальнейшие вещи. Это береза, узнали, наверное, все. Это березовая серия. Это березовая серия, вот показываю. Это березовая серия. Значит, это бальзамы или березовый шампунь. Значит, могу сказать, что если пользуетесь шампунем, не обязательно пользоваться бальзамом, если пользуетесь бальзамом, не обязательно пользоваться шампунем. У меня был шампунь, которым я просто покупала, я обывала им голову, просто чисто для нанесения. Дальше наношу либо шампунь на полчаса, вы знаете, я шампунем чистой линии пользуюсь, как бальзамами. Наношу его на полчаса на голову, он прекрасно снимает явление сибарея. Вот, голова не чешется, вообще ничего. Либо березовый шампунь. Березовый шампунь, кстати, девочки, если кто-то вам интересуется, я очень давно стала профиклать, еще с 18 лет. А, обрабатывать мне очень нравился бальзам э, сейчас фабрики Свобода, вот это, с чередой. И, и очень мне нравится фирма Белита Плюс Онда. Я обрабатывала ими лицо. И вы знаете, очень здорово. Так вот, может кто-то попробовать, вы знаете, я даже пробовала обрабатывать ноги, девчонки, вы не представляете, какими становятся ноги, как красиво от этого бальзама. И лицо обрабатывала, лицо белеет, лицо просто класс. Вот, поэтому это мои спасители от Сиборея. От Сибарея вообще очень дорогие крема, очень дорогие вот эти вот все продукции Сибарея. Вот, они очень дорогие. Но вот это вот мои помощники, черный жемчуг 36+, для век, Супер снимает отеки свек. А вот, и надо же даже отеки, я бы сказала, даже отеки именно почечные. Я тут перепугалась. знаете, я, конечно, и перепугалась, ничего не знала. Вот, ну уже год прошел с этого момента в том сентябре, даже не год, в том сентябре я выпила первый раз вот его и получила вот такой вот. Дальше адриапанды я получила, я купила вот этот вот йод, потому что я все рисковала, думаю, ну, не может быть, ну должен же наш быть, потому что вы знаете, у Вижин, конечно, заказывать во-первых, и стоит он прилично. Вот вот этот йод стоит 50 рублей, вот это стоит коробочка 700 рублей, а коробочка, вернее, фирменного 1700, 1300. К сожалению, этот показывает, что уже кончается заряд, жалко. А, вот. Поэтому вот еще один помощник, это чай Донабелла. Вот этого помощника. Я, конечно, очень довольна этим помощником. Вот здесь он содержит классную щетку. А сейчас смотрите, сейчас вытащу. Вот такие вот пакетики, три вот таких пакетика, доми было вот в этом чае. Вот. Все дело в том, что эти пакетики, они больные. Сам нужно вытаскивать пакетик, заваривать его. Но я, ну, я мышекомерная, шмодоватая, ну, в хорошем смысле этого слова. И вот я вот такие пакетики, только их по два. Вот они, э, вот они лежат есть такие упакованные, вот выберите два пакетика заваривайте, но ну, мне хватило одного кстати, вот я не, у меня спрашивали про красную щетку, можно ли ей пользоваться, я могу сказать, что не рекомендую пользоваться оптичной красной щеткой она очень ядовита, а вот вот эти пакеты, они очень хорошо, здесь фирма уже это новосибирская наша фирма, вот здесь они молодцы хорошо предусмотрены, здесь не только красная щеткой и другие травки, которые помогают не дать красной щетке проявить свои агрессивные способности, а только дать возможность отдать ей свои женские гормоны, которые она содержит в огромном количестве. То есть вот эту красную щетку я вам рекомендую. Короче, девчонки, заключение только одно. три килограмма я у щитовидной железы отвоевала. Я вам могу сказать так. Внешне, конечно, это не видно, абсолютно. Но я, допустим, чувствую себя совершенно по-другому. Я, я чувствую себя. И, к сожалению, я сейчас нахожусь на медисое, потому что какое-то вот состояние очень странное. И причем вот медисоя, меня не впечатлила медисоя фирменная, а почему-то вот медисоя R, простая медисоя, мне идет намного лучше, нежели чем медисоя фирменная. Не могу понять почему, но вот сегодня у меня жутко болели и поясница жутко болит, просто большое содержание кальция. Вот, а кальция мне как бы не нужно. У меня может быть в результате этого может и песок идти из почек. Поэтому у меня сегодня прямо очень сильно болят или почки, или вот я проснулась, а наверное может быть это почки разболелись. Потому что я проснулась, у меня поясница жутко болит. Вот, поэтому я сейчас вот, может быть, посмотрю, потому вчера было очень плохо, но этот самый, вроде как погода нехорошая была. Вот, и девочки, еще не забывайте про вот этих помощников, кверху ногами поставила, но ну, сейчас поставлю их так. Не забывайте про вот эти крема. Это крем Виноград Невская косметика, а вот вот этот, но ну, сам Бог велел, это морковный. Дело в том, что вот это уникальный крем, который знает любой человек старше 45 лет, он великолепно увлажняет, питает там чистый морковный сок, девчонки. Сравниться с этим кремом я, по крайней мере, ничего не могу. У этого самого, у Невской косметики был отличный крем. Сейчас скажу абрикосовый. Но я его больше не вижу. Вот я один раз его купила. Он мне жутко понравился. Я была уверена, что куплю еще раз. Я не вижу больше крема абрикосового. Вот э, крем э, персиковый с персиковым маслом. Он тяжелый. А крем абрикосовый он и питал и увлажнял. Вот мне понравился крем как абрикосовый, так и морковный. Но вот абрикосового больше у них нету. А морковный продается. Поэтому, девочки, не жалейте, возможно, не жалейте. Вот виноград и морковный я тогда купила чисто случайно. И с тех, с тех пор я уже три года пользуюсь этими кремами. Если у меня их нет, я еду специально и закупаюсь этими кремами, потому что они великолепные крема, и они великолепно помогают. Так что, девчонки, заключение, я могу сказать только одно. Эффект есть. Я отвоевала три килограмма. Поверьте, те, кто... Те, кто знает, как, как они пытаются воевать с лишним весом после 45 или толстые девочки, похудеть практически невозможно. Девочки, вы не похудеете никакими методами. Если вы займетесь липосакциями, это очень опасно. Потому что организм сразу в гипофиз дает команду, ага, мало, мало эстрона, мало жира. Почему? Потому что вы живете на, эстро, вы живете на том топливе, а топливо у нас эстрогены, которые вырабатываются из жировой ткани. И с каждым годом этой жировой ткани вам необходимо все больше, больше и больше. И самая весь опасность в том, что этой жировой ткани, начинают, которая продуцирует вам астрон, начинает прорастать ваши эндокринные органы. Это надпочечники, это печень, это поджелудочная железа. Поэтому, девчонки, заниматься своим весом надо обязательно. К сожалению, я просто, когда я вот это вот все поняла, я перестала ну как, следить за тем, что я ем. Как говорится, я сказала так, у меня диета такая, можно все, но вопрос в количестве. То есть все-таки, конечно, но если мне хочется сладкого, ну, конечно, я куплю там 2-3-5 конфеток, вот, ну, захотелось сладкого. Я купила эти конфетки, все, мне расхотелось. Но вот сейчас у меня под вечер вот мне хочется чего-то сладкого. Вчера прямо вообще коров был какой-то. Вот, но, видимо, может быть, организм пытается накачать тот, вот, тот эстрон, который он но я торможу его именно миди Поэтому, девочки те, кто пытается похудеть, то, кто хочет похудеть, девчонки, именно медицин, похудеть она вам не даст, но во время вот всех ваших занятий, вот этих похудебельных, разговаривать надо со щитовидной железой, покупайте траву белая лопчатка. вот у меня стоит трава белая лопчатка, а, у меня стоит эндокринол и валара, ну, я не знаю, конечно, как оно и что оно, но вот 26 числа через день я сделаю УЗИ, а уже потом буду видеть, что нужно мне будет дальше, но, девчонки, победа по уже есть, 3 килограмма твоей вали и такой хороший свой жир ушел так что как оно и что оно но в любом случае, я знаю, что слушать наших гинекологов и еще, девочки, ни в коем случае не тратьтесь на вот эти вот анализы. Я понимаю, сделать анализ крови, анализ мочи, вот сои там, допустим, сделать биохимию, мочи биохимию крови. Да, это надо. Вот сейчас биохимию крови мне тоже надо будет делать, потому что надо посмотреть, я держу безжировую диету все-таки. Девчонки, еще, не, не сидите на жирах, все-таки держите безжировую диету, потому что, да, будет волноваться, организм будет с ума сходить, но... Все-таки вот безжировая диета вместе э, с этим вместе с белой лапчаткой они вам помогут. Девочки, готовьтесь к тому, что будет много неприятностей. Не надо думать, что а я выпила белую лапчатку и у меня ничего не будет. Будет. Будет, волноваться вы будете, просто здесь нужно будет, если есть какие-то вопросы, пишите, задавайте вопросы, начали, что сделали, вот у меня все началось с того, что я выпила вот эти две капсулы эндокринола, но два дня я пила, один день и второй день. Когда будете пить вот эти капсулы, постарайтесь так, чтобы вы были дома, а не на работе, состояние будет ужасное. Но оно того стоит, поверьте, 3 килограмма отыграть за это самое, пусть даже через полгода, через 8-7 месяцев, девчонки, но это победа. Все, всем, считаю, да, всем желаю удачи, считаю, что просто назрела необходимость в этом видео, очень мне хотелось выговориться, очень мне хотелось сказать, что у меня есть эффект. Все, всем желаю счастья, удачи и похудения.